Привет любители психологии, добро пожаловать на наш канал. Мы хотели сообщить вам, что каждый ваш комментарий, лайк и репост помогают поддержать канал в нашей цели распространения информации о психическом здоровье и психологии. Вы помогаете нам сделать психологию более доступной для всех. Спасибо вам за поддержку, а теперь перейдем к видео. Сладкая, сладкая любовь. Временами кажется, что мы не можем жить без этого. Поверь моему приятелю Билли. Он знает все о любви благодаря своей влюбленности в Бекку. Тот первый взгляд ее глаз, случайное прикосновение, когда она проходила мимо в кабинете, та прекрасная поездка, которую они оба совершили на богам и прошлым летом. О, подожди, эта последняя часть была не настоящей. На самом деле, все это было фантазией, потому что мой приятель Билли страдает непроизвольным когнитивным и эмоциональным состоянием, которое называется лимерентностью. Любовная зависимость, или лимерентность, настолько сильна, что он не может не фантазировать о долгих прогулках по пляжу со своей пассией, романтические вечерние свидания, и она просто говорит слова «Я люблю тебя». Итак, что такое лимерентность? Лимирендность – это психическое состояние чрезмерной романтической влюбленности, когда человек испытывает сильное романтическое влечение к другому человеку. Это не просто увлечение, которое часто может длиться месяцы, годы или даже всю жизнь. Если его не лечить, оно может быть как радостным, так и эмоционально болезненным. В зависимости от того, отвечают ли на чувства взаимностью. Безразличие характеризуется навязчивыми мыслями по поводу их увлечения и сильным эмоциональным возбуждением, которое может перерасти в навязчивую тягу к другому человеку, одержимость к другим, даже если большую часть вашего времени, проведенного с ними, вы фантазируете в своей голове. Есть больше, чем один признак, чем просто фантазия о том, что выйти со своей пассией. Вот шесть признаков того, что вы застряли в любовной зависимости. Во-первых, вы думаете о нем содержимостью. Вы не можете не провалиться в глубокую кроличью нору, фантазируя о том, каково было бы просто совершить романтическую прогулку с ним по пляжу или вступить в глубокий разговор за обедом. Настолько, что ваша работа страдает от этих отвлекающих факторов. Ты едва можешь есть и не можешь даже спать. Вы просто думаете о них, казалось бы, постоянно. Но когда вы этого не делаете, что-то по телевизору напоминает вам о них. Товар в магазине заставляет вас думать о них. Комментарии незнакомца пробуждают вашей памяти то, что они когда-то сказали, они вторгаются в ваши мысли, и вы можете получать от этого как удовольствие, так и боль. Во-вторых, неуверенность или застенчивость в их присутствии. Итак, Билли бездельничает, прогуливаясь по коридорам научного корпуса своего колледжа, когда его внезапно охватывает сильное чувство застенчивости. Это очень на него не похоже. Что еще хуже, хотя он обычно уверен в себе, он не может не чувствовать себя немного неуверенно. Его возлюбленная Бека только что подошла к нему. Она начала говорить, и он изо всех сил старается обратить на это внимание, но запах флота у него под мышками не помогает. Находясь в присутствии объекта страсти, Лимерик может проявлять чувство застенчивости и неуверенности это часто проявляется в физическом дискомфорте, а также в чрезмерном фотоотделении, заикании и учащенном сердцебиении, которое, кажется, не успокаивается. Этих вы возводите их на пьедестал. Билли ничего не может с этим поделать. Бека идеально. У нее идеальные бронзовые волосы, самые красивые глаза цвета океана, а ее интеллект не имеет себе равных. Альберт Эйнштейн, ты шутишь? Он просто посмешище по сравнению с Бекой. Лемерики могут думать, что их возлюбленные идеальны во всех отношениях, лучшая личность, наиболее совместимый, идеалистичный партнер, казалось бы без недостатков, когда на самом деле у них есть недостатки, как и у всех нас. Основная проблема может заключаться в том, что вы просто недостаточно их знаете, чтобы понять, в чем могут заключаться эти недостатки. И если у вас есть безответная любовь, вам возможно будет труднее осознать это, потому что они могут оставаться рядом с вами достаточно долго, чтобы вы смогли обнаружить их недостатки в четвертых эмоциональная зависимость вы чувствуете что вы неполноценны когда находитесь вдали от своего возлюбленного это больно когда их нет рядом и вы чувствуете экстаз и эйфорию когда они есть у вас есть сильное желание быть рядом с ними все время и это желание может продолжаться в течение всего дня пока вы снова не встретитесь с ними взглядом в Пятых жажда взаимности вы впадаете в отчаяние когда знаете что они не чувствуют к вам того же что и вы к ним но если они говорят что вы им нравитесь вы испытываете эйфорию и чувство восторга. Шестой признак фантазии о взаимности. Ты проводишь минуту или две, мечтая о своей влюбленности. Мы знаем, что Билли это делает. Те, кто переживает состояние любовной зависимости, могут фантазировать о том, чтобы провести время со своей пассией. Они также могут свободно фантазировать о них, отвечая взаимностью на свои чувства к ним через романтическое свидание, брак или будущую совместную жизнь. Вызывающее привыкание, форма романтического влечения имеет как свои взлеты, так и падения. Они просто воображают эту взаимность, чтобы избавиться от ноющего ощущения в сердце, от того, что они не влюблены в вас. Все, чего Билли когда-либо хотел, это чтобы его пассия заботилась о нем так же сильно, как он заботится о ней. Хотя мечтания наяву могут принести облегчение, они недолговечны, так как ему придется проснуться. Бедный Билли лучше всего оплакивать потерю взаимности и возможностей для свиданий и смириться с представлением о том, что в море действительно много рыбы, но это будет не Бека. Итак, относитесь ли вы к какому-либо из этих признаков? Если да, то что вы планируете делать дальше? Поделитесь с нами в комментариях ниже. Узнали ли вы об их недостатках, когда сомневаетесь? Полезный трюк состоит в том, чтобы просто помнить, что сэндвич с тунцом, который они ели, на обед имеет один вход и один выход. Если вы нашли это видео полезным, не забудьте нажать кнопку нравится и поделиться им с кем-то, кому оно может понадобиться. Подпишитесь на наш канал и нажмите на значок колокольчика, чтобы получить больше контента подобного этому. И как всегда, спасибо, что посмотрели.